привет меня зовут ярослав и сегодня я покажу как пополнить свой личный кабинет свой баланс в проекте френдекс напоминаю что дает этот проект от 0,7 до 2 процентов сутки и давайте сейчас перейдем к пополнению потому что уже начинают поступать мне вопросы как это сделать для этого мы в своем кабинете нажимаем вкладку инвестиции спускаемся чуть вниз и выбираем сумму которую мы готовы сюда проинвестировать можем еще вот тут вписать ее вручную в этом поле например тут сейчас у нас 1111 долларов тут справа возможно за моим изображением этого не видно тут показывается сколько нам надо внести в биткоинах если вы заходите на минималку тут минималка 100 долларов то все равно рекомендую пополниться чуть больше там 110 115 долларов потому что курс может скакать и поэтому чтобы потом мне приходилось писать в техподдержку лучше пополнить чуть больше даже если курс Курс немножечко просядет, чтобы все равно минимум 100 долларов к нам пришло. Тут у нас справа отображается сумма, которую нам надо внести в биткоинах. У меня сейчас это 19 тысячных, и нам надо нажать кнопку инвестировать. Мы нажимаем кнопку «Инвестировать», и тут вот в Telegram-боте, во-первых, мне пришло, что заявка создана, мы можем переходить туда, и там все реквизиты указаны. А для этого надо будет в кабинете подключить Telegram, тут чуть ниже, Telegram-бот, так написано. И на экране у нас всплыло такое окно. «Ярослав, вы можете пополнить баланс своего инвес-счета в клубе Френдекс на сумму», и тут уже указывается сумма в биткоинах. А ниже приведен адрес кошелька, на который нам нужно сделать пополнение». Ну, если у вас уже есть биткоин-кошелек, или на бирже есть биткоины, или другая криптовалюта, то вы можете просто ее конвертировать в биткоины, скопировать отсюда адрес и отправить на этот кошелек. Вот нужная сумма указана, учитывайте это при выводе, если есть комиссии. На биржах обычно прописывается, там просто будет отдельная строка отведена, где будет указано, сколько из этой суммы будет комиссия, и вносите, выводите такую сумму, чтобы она соответствовала той, которую вы видите на экране чтобы это количество биткоинов она в любом случае дошло до этого адреса тут еще есть пожелание всю желаемую сумму обязательно переводить одной транзакции при переводе несколькими транзакциями сумма будет начислена не полностью и тут отведено время с биржей думаю все понятно если у вас есть биржа или биткоин кошелек то просто выводите оттуда и смотрите внимательно чтобы дошла сумма которая у вас тут отображается если у вас нету биткоин кошелька есть например рубли то рекомендую воспользоваться первым способом это обмене Best Change. Ссылка на него будет находиться в описании. Вы попадаете на даже не обменника мониторинг обменников. Тут представлены самые лучшие и самые надежные обменные сервисы, которыми вы можете воспользоваться. В левой колонке вы выбираете то, что у вас есть. Это как и другая криптовалюта, так и электронные деньги. Тут мы видим WebMoney, Perfect Money, Kiwi, PayPal, Payer. То есть наверное все электронные деньги тут представлены которые есть популярные и также идут интернет-банкинги дальше карты и карты любых стран даже вот мы видим и украина и евро рубли доллары тут также есть и беларусь индонезия например мы хотим воспользоваться банком Ну, давайте популярный сбербанк выберем мы выбираем что мы отдаем в сбербанк и нам надо выбрать что мы хотим получить это естественно биткоин. нажимаем тут биткоин, и тут представление все обменные пункты которые могут совершить такой обмен внимательно обращайте внимание на значки вот мы видим напротив каждого обменника почти что есть значки если мы на них наводим то мы видим что этот значок обозначает данный обменный пункт может потребовать верификацию документов клиента или задержать обмен для проверки других данных если вас это не устраивает, то переходите к следующему Но представлены они в порядке курса То есть чем выгоднее курс, тем выше находится обменник Если вы хотите вообще без каких-то проблем сделать обмен То ищите обменник, например, как 24 обмен Тут мы видим, что и в автоматическом режиме, и без какой-либо верификации Обмен будет произведен И внимательно учитывайте еще на то, от какой и до какой суммы они проводят сделки То есть тут минимум 43 тысячи тысячи рублей можно потратить на биткоин. Тут мы видим и от двух тысяч есть, и от тысячи даже есть обменные пункты, которые работают, но тут и верификацию могут попросить, и в ручном режиме или полуавтоматическом работает, и указанный курс обмена включает комиссии. То есть 200 рублей комиссия взимается с отдаваемой валюты основной курс обмена тут также вот указан также есть обменники которые фиксируют курс на момент обмена есть обменники которые не фиксируют но если честно вы можете перейти на любой обменник который даже работает в ручном режиме и в чате поинтересоваться а в какой срок происходит сделка например мы выбираем 240 обмен что от нас тут требуется на самом деле все довольно просто мы отдаем сбер мы получаем давайте вот тут выберу биткоин. что-то сбилось минимальная сумма тут указано 43 тысячи допустим мы ее и вкладываем тут у нас чуть правее указывается сколько мы получим в биткоине тут нам надо указать телефон который привязан к карте вашего банка потому что я через сервис интернет банкинг это все делаю и тут у нас просит адрес нашего биткоин кошелька мы его отсюда копируем и просто вот сюда вот так вставляем тут дальше вводим все свои данные email и и нажимаем согласен с правилами дальше мы нажимаем создать заявку и там у нас уже выскакивает карта на которую нужно отправить деньги и потом после перевода денег с карты на указанные реквизиты мы нажимаем там что-то будет наподобие кнопки я оплатил и также все вопросы вы вот тут можете в поддержке задавать вам оператор на них все ответит. также вы можете отследить свою транзакцию взяв скопировав просто номер кошелька перейдя на блокчейн Explorer. Ссылку на него я также оставлю в описании. И просто вставляете сюда номер кошелька и нажимаете «Интер». Тут нам говорят, что есть два блокчейна, мы выбираем первый – BTC, который не Bitcoin Cash, и видим, что кошелек абсолютно пустой, потому что нам Friendex в нашем кабинете выдали пустой кошелек, который привяжется уже к нашему аккаунту. Конечно, в дальнейшем, если вы будете делать новую инвестицию, вам выдадут другой кошелек, но это я говорю к тому, что даже если в это время вам не успеют отправить ваши биткоины, то система уже все равно запомнила, кому она выдала, какому кабинету этот кошелек и ваша транзакция в любом случае не потеряется потому что во френдексе зачисления происходят до 24 часов и многие по этому поводу могут переживать поэтому сохраняйте этот свой кошелек и на блокчейн инфо проверяйте и когда а, ваша транзакция уже поступит в сеть когда биткоины придут на этот кошелек а точнее сатоши то вы уже можете быть полностью уверены что ваши деньги будут вам зачислены это отобразится в кабинете также вам придется или смс или в telegram боте придет оповещание если вы его привяжете к своему кабинету в общем по best change все понятно и ясно думаю ни у кого никаких вопросов возникнуть не должно и есть еще один бот в телеграме давайте мы сюда перейдем называется он Чатекс. тут также ссылка на него будет находиться в описании тут также вы можете купить биткоин и вывести его сразу к себе во френдекс для этого нам нужно перейти по ссылке зарегистрироваться указать с какой мы страны и нажать кнопочку обмен потом нажать купить тут появятся вот такие кнопки нажимаем купить выбираем что мы хотим купить btc нажимаем а потом выбираем валюту за которую мы хотим купить тут очень здорово потому что принимают еще и белорусский рубль можем полистать посмотреть тут есть другая криптовалюта и евро и доллары также есть вот рубль нажимаем рубль если у вас рубль и тут мы можем воспользоваться Сбербанком. «Чинков» киви юмани тут листаем листаем тут много тоже всяких платежных систем представлено. даже есть и player. выбираем нужный нам банк например это будет альфа банк а потом перед нами открывается список объявлений с указанием цены и минимальной и максимальной сумм сделки выберите подходящее объявление то есть тут мы видим что от 500 рублей до 177 тысяч есть также можем отсортировать по топ трейдерам вот сам Самые топы у нас идут, и кстати, лимиты у них тоже невысокие. У одного от 1000, у другого от 5000. Например, нажимаем первый, а, тут перед нами есть условия сделки. В случае подозрения на мошенничество, могут попросить дополнительную информацию карты по транзакции. Пожалуйста, не создавайте сделки на третье лицо в избежении заморозки средств до выяснения обстоятельств. Открывая сделку, вы соглашаетесь с данными условиями. При переводе средств можно не указывать комментарий. Покупаю продаю любую крипту за Рубли, доллары, евро, гривны. Принимаю все известные платежные системы. Ну, это уже вот как раз-таки человек, с помощью которого мы будем совершать сделку. И тут его Telegram. Мы нажимаем кнопку «Купить». Потом у нас просят указать сумму покупки в диапазоне от 5 до 427 тысяч рублей или нажать кнопку внизу для ввода суммы в биткоинах. Например, мы указываем в биткоинах, переходим во Френдекс и видим, что нам надо 19 тысячных биткоинов. Купить. мы тут эту сумму прям таки и вводим и нажимаем enter Покупка биткоин за рубли, отдаешь 9129 рублей 11 копеек, получаешь а, Вот эту сумму, как раз таки 19 десятитысячных Биткоина, и также чуть ниже Продублирован курс биткоина Если я нажимаю подтвердить Давайте я даже попробую это сделать а, То отправили продавцу Запрос на совершение сделки Ждем ответа 5 минут Сделка еще не началась, до принятия запроса Продавцом не совершайте оплату То есть тут у нас должно это именно в этом в чате не если кто-то нам там напишет сторонний человек какой-то, что продавец согласен. А потом все данные тут появятся которые нам нужны для оплаты мы со своей карты переводим нужную сумму это 9129 рублей и потом тут в боте подтверждаем что мы это сделали и продавец потом отправляет нам биткоины надеюсь что с этим видеороликом все понятно транзакцию напоминаю что вы можете отследить на блокчейн просто сюда вбиваете кошелек который вам дал френдекс и просто вбиваете индер. потом выбираете первый блокчейн btc и и смотрите, были ли поступления на этот счет. Напоминаю, что зашел в проект Френдекс, который дает до 2% в сутки. Минимальная инвестиция 100 долларов. Очень хорошая партнерская программа. И также есть программа авто. FX авто она называется. Вот эта вкладочка. Там вы можете за 30, 35 или 40% процентов от стоимости машины приобрести, собственно, этот автомобиль. Минимальный вклад там 110 дней. Это если вы в 40% от стоимости автомобиля И по истечению 110 дней Вам приходит целая сумма Которую вы указали Но естественно автомобиль придется купить Там вы заключаете договор с проектом Френдекс Насколько я понимаю Не знаю, этой программы еще не планировал пользоваться Но когда вы делаете депозит Когда вы заполняете данные То у вас там просят Чтобы вы указали и марку автомобиля Новый он или не новый И потом, насколько я понимаю, с вами даже связывается какой-нибудь оператор, и потом после покупки автомобиля вы ему предоставляете документы, наверное, копию документов, что вы этот автомобиль приобрели, и они потом у себя на ресурсах это выкладывают, потому что проект активно развивается, и по программе авто, насколько я уже понимаю, люди были, которые приобретали так автомобили, и также открываются офисы, и компания Френдекс, проект Френдекс поддерживает людей, которые занимаются открытием офисов, тем самым популяризируя проект. Все полезные ссылки находятся в описании, а у меня все.